Привет, аудитория! В следующем году, в 2023, 15 января, проведет очередной турнир UFC Fight Nights, очередной бойной ночи UFC. Надеюсь, этот год начнется с очень интересного турнира. Ну, в этом видео хочу разобрать приливный бой турнира в полулегкой весовой категории между Умаром Нурмагомедовым и Раоне Барселосом Умару Нурмагомедову 26 лет, это боец из России, яркий проспект из России, провел профессионала 15 боев, при этом все поединки он выиграл. Обладает отличными борцовскими навыками Хорошей и, главное, разнообразной ударной техникой Которую он совершенствует от боя к бою Умеет хорошая хорошее кардио которая в принципе, достаточно для проведения трехраундовых поединка В довольно-таки энергозатратном стиле ведения боя Я думаю, на раундовый бой его хватит UFC идет на серии из трех побед против Сергея Морозова и Брайана Каллихера Которых он удосрочил И это Мэнниса, бой с которым выиграл единогласным решением Решением судей. Кстати, делал я прогноз на бой с Каухером, где зашла ставка на сабишен от Нур Магомедова за отличные коэффициенты. Ну и делал еще на бой с Мэнисом, там стоял на тотал больше полтора, что тоже зашло. Ну Его соперник Ронни Барселос – это 35-летний бразилец, который провел в профессионалах 27 бой, 17 из которых одержал победы. Это базовый борец, это неоднократный чемпион Бразилии по борьбе, имеет черный поезд по бразильскому джиу-джитсу, но имея такую серьезную базу в этих аспектах, почему-то предпочитает свои бои все-таки проводить в стойке, что в принципе дает свои плоды, приводя его к победам, но ну, можно было бы борьбу использовать типа чаще. Можно бразильца назвать универсальным бойцом, имеет он неплохие навыки в истоке, старается работать с теми конечностями, в частности очень опасен в первой половине поединка, но во второй половине боя начинает проседать по кардио, замедляется, застаивается и сдает позиции сопернику. Барселос к своим 30, 35 годам так и остался крепким, достаточно крепким середником своего дивизиона, но больше этого он в принципе не добился. Может быть IQ чуть не хватает В антропометрии преимущество будет на стороне э, Умара Размах рук будет больше на 5 сантиметров Рост выше на 2 сантиметра Размах ног вроде бы там одинаковый, не помню уже ну Что-то там плюс-минус Умар идет на 11-й строчке легчайшего дивизиона UFC а Раонин не входит даже в топ-15 рейтинга Этот бой не даст никакого продвижения Нурмагомедову поэтому Умар проводит его, чтобы не простаивать и быть в форме Нурмагомедов быстрее разнообразнее в ударке лучше в борьбе и выносливее своего оппонента. Мотивация и возраст также на стороне россиянина Я не думаю, что этот бой создаст большие трудности Умару Вполне вероятно, что Барселос будет Будет отдавать все силы на попытку удосрочить Нурмагомедова все-таки в первом раунде. Учитывая хороший футворки и грамотную работу в стойке Умара, вряд ли Раоне ну, удастся удосрочить Нурмагомедова. Но вполне этот период будет достаточно конкурентным, я считаю. Но во второй половине Барселос начнет проседать по кардио и застаиваться, на чем россиянин вполне может сыграть. Я думаю, он это и сделает. Поэтому я не думаю, что мы увидим окончание боя в первой половине. Ну, всякое может быть. Ну Как бы это маловероятно. А вот в третьем раунде, в конце второго... Или решением от Норгомедова очень возможно. Буду присматриваться в этом бою к победе Нормагомедова в третьем раунде, в третьем раунде или решением судей, просто победой, единогласным решением, или тотал больше полтора. Ну, на тотал больше полтора, скорее всего, будет небольшой коэффициент. Поэтому вот самый интересный коэффициент, наверное, будет победа в третьем раунде или решением судей. Ну, посмотрим. Выкатит расширенные коэффициенты, букмекер ближе к бою. Там мы будем видеть. Все зависит, как бы, от этого, на что я поставлю. Но ну, это мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал.